Раставания отстой, и нет другого способа обойти их, кроме как пройти через них. Как бы ни было больно сейчас, мы хотим, чтобы вы знали, что не всегда так будет. Вот семь стадий расставания. Первая – это навязчивая идея найти ответы, потому что путаница причиняет слишком сильную боль. Но что более важно, ответы не изменят результата. Возможно, вы полны решимости получить ответы от семьи, друзей или коллег ваших бывших, но в конце концов игра в детективов надоедает, поэтому вы переходите ко второму этапу – отрицанию. Возможно, вы перестали искать подсказки и ответы, но это не значит, что вы пока готовы принять происходящее. Еще слишком сложно для тебя все это перевалить. Так что пока ты избегаешь этого, надеясь, что это просто плохой сон, от которого ты проснешься. Третья стадия – печаль. Как бы вы ни старались отрицать правду, она в конце концов настигает вас. Ты начинаешь спрашивать себя, почему я, и на этот раз вы открываете водопровод своих слез. Четвертая стадия – рецидив. Итак, вам наконец удается увидеть, что разрыв действительно происходит, но вы не готовы отпустить их. Вы пытаетесь вернуть их и придумываете миллион причин, по которым они все еще должны быть с вами. Пятая стадия – гнев. Вы чувствуете себя сытым по горло и злым из-за сложившейся ситуации. Вы начинаете цепляться за обиды, потому что это лучше, чем вообще ни за что не цепляться. Шестая стадия – принятие. В конце концов, ты устаешь обижаться на своего бывшего, поэтому вы пробуете что-то более здоровое, принимая расставание таким, какое оно есть. Ты не обязательно радуешься этому, но и больше не испытываешь горечи. И седьмая стадия – надежда. Расставания могут оставить нас в шрамах и сомнениях, но сердце знает, как со временем восстановиться. Когда вы будете готовы, вы снова начнете встречаться и будете воспринимать свои прошлые отношения как урок. Важно помнить, что все расставания, через которые вы проходите, должны восприниматься как опыт. Каждая из них приближает вас на один шаг к тому, чтобы найти свой идеальный вариант. Вы переживаете разрыв отношений? Если да, то на какой стадии вы находитесь? Дайте нам знать об этом в комментариях.